Порвать на 6 частей бумажку 100 долларов Раз, два, три, а четыре мне... Да что ты делаешь, я пошутил? Ты че? 7 секунд готовы посмотреть нас 7 секунд, надеюсь, это будет класс 7 секунд, дочки и всем папе. папе Мы это зажигаем Мы в нашем рэпе лера, мне 12, канал Видео Бэйби Я папа, и мне больше 30, но я в рэпе Вы знаете, знаете, Вы знаете нас эти 7 секунд подписчики для вас Кто такой, давай до свидания. Ты кто такой? Давай, давай, до свидания. Ты кто такой, давай, давай до свидания. Выполняй за 7 секунд задание. Семь секунд готовы посмотреть нас. Семь секунд, надеюсь, это будет класс Семь секунд, дочки, И семь папе. Мы это зажигаем. Где в нашем брэп? 12 канал, видео, бэйби Я папа, и мне больше 30, но я в рэпе. Вы знаете, знаете, не знаете, знаете нас? нас. Эти семь секунд, подписчики для вас. Итак, привет, друзья! Меня зовут Тер, это на канале Video Baby. Это мой папа. А папа. это моя дочка. И сегодня у нас 7 секунд челлендж. Да, самый обалденный сегодня, самый жестокий челлендж. И не забудь, не забудь подписаться на наш канал. Ты видишь сейчас эту красную кнопочку? Подписался? Молодец! Молодец! Говорят, что очень модно быть подписанным на канал какой? Видео бэйби! Видео бэйби! Так что ты с нами! Кто первый? Кто первый? Ну как всегда, Чуки! Чуки! Чуки-чуки! Кто выкрыт, тот и первый задает! Хорошо! Ой! Чи-чи-чи! Чи-чи-чи! Я задаю. Блин! Эй, хе-хе! Ребята, ребята! Ну! И изобразили мого блогера. Всем привет! Меня зовут Марья Народ, друзья! Ну как Марьяна Родина? Ну не Это задание. На прям такие задания задают. Скажи за 7 секунд, как говорят и на планетяне. Четыре. Да-да-да! Я в шуме. Нормально. Ну, в принципе, справилось. Давай. Семь Я теперь, да? Я. Ну, то есть ты мне говоришь. За 7 секунд два раза подпрыгни, два раза присядь и один раз полкивай в ладоши. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Спеть песню со словом Я влюбилась в мальчика папа. С песни как дура плач. Я мальчика 12 мне и я влюбилась в мальчика, папа. Пусть будет принцем, Он с принципом, но он мне нравится. Два дня пройдет, так скажешь, папа. Пора жениться. Ну, папа. Что папа? Да, со слов «я влюбилась в мальчика папа» Я влюбилась в папа Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Да мне один раз «я влюбилась в мальчика папа» Ну папа... я спела а папа... а папа... Но... Хорошо, ребят, подписчики, Но друзья наши, кто, кто знает, пишите комментарии Я забыла, <смех> забыла. Уже тяжело сориентироваться, я знаю там Но я... не забыла Что, какие там слова? Да мне один и «я влюбилась в мальчика папа» Пусть будет принцип, он Мультфильм. с принципом. Но мне Но нравится. нравится. Мне пройдет. Да. Скажет, что я вообще забыла его. Так. Все. Вот это я тебе убью. реально. У нас есть 5 советских мультфильмов. 5 а советских. Калабок, Крокодил 3, Гена, 4, Кот Леополь. 5. 6, э -э 5 6, что еще? Куся, домовой 7. Кузер. Все. сказал? Ты 4. назвал? 4 назвал? И ну, поводим. Одного не успел. Один. Хорошо. Теперь а я. Все будет хорошо. хорошо. Все будет хорошо. Я это знаю. Знаю. Это ты знаешь, а я не уверена. Хорошо. Давай. <свеч> <свеч> так, а ну-ка сделай за 7 секунд. Э, возьми банан и съешь его за 7 секунд. Раз. Два. Три. Четыре. <свеч> пять. <свеч> шесть. <свеч> Семь. <свеч> все, не успел. <смех> а что? Что? А ты сказал съесть и не почистить? Есть, да. Ну так, подожди. Сначала. Так а говорит. все, ты уже все. А, Почти! Будем считать, что я сделал. Фух. Кстати, а мы не придумали, что будет с тем? Кто э, не сделает? Да. Ну не знаю. И у тебя предложение. Кто не сделает? Ну тут большая какашка. Да ну так интересно. Да. Делать лицо злого бобра, напавшего на кобру. Раз, два. Ты не на меня делай, на камеру. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть Семь Ну, Но допустим, я не, я не знаю Ну, давай мне, всё Хорошо Здоровься к голову, как я с Богом Страус Раз Два Три Четыре Всё, я сделал <смех> Так, хорошо Я-то сделал э -э Девять блогеров у нас зависит за семь секунд Раз, Раз Иван, два Марисян, Иван, Гай, Марьяна, три. Ро 4, 5, 6, 7. Елизавета Кот. Э... Все. Все, сколько назвал? 5. 5. Не справилась? А сколько надо было? 9. Девять. Да это нереально. Ну Все В одну секунду. Ну, одну... ну может быть ты их знаешь. Ну давай еще. Это реально. Я... Ну хорошо, ладно. Ну как это? Это реально? Да, ну, папа, в принципе, я бы тоже, наверное, не нажал. Не та... назвал бы. Папа, минимум всем надо. 7 блогеров на 7 секунд Да? Да, это минимум Вот то есть максимум, да, максимум. Ну окей, давай, хорошо, теперь ты Представь, что ты Карик из фильма Игра престолов и Изобрази его походку Раз Два Три Четыре Пять Семь Вот, ты мне на чемтиком разнообразил Давай, что я? Ну он уже вот так вот ходил, вот маленький вот так да? Да. Да я не знаю, но у меня вроде все так ходило. Ну, в общем, я не справился было... или справился? Mm -hmm. Плюс-минус. Ну, так. Я теперь тебе задаю. Mm да. Сделать с меня букву Д. Раз. Что? Встав, встань! Три. Встань. Четыре. Пять. Шесть. Стой! Семь. Ну, можно сказать, сделал. Сделал. Пробейте. <свят> Ты что читаешь? Я не успела. Давай. Они похоже. Накраси себе губы за 7 секунд. Чем? Сейчас будет секунду. У нас попа будет красить губы помадой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ты накрасишь только нижнюю губу. Нижнюю. А надо еще и верхнюю. Ну, я, я не справился, я понял. Да. А чем её теперь вытереть? Есть салфетка? Ты так и ходи. Дай салфетку. Ты так и ходи. Дай тебе салфетку. Спасибо. Да ты что? Не, ну хоть вытирай. Ты думаешь, какую тебе помаду дал? Что это? Она блестеть будет. Ну хорошо, я тебе сейчас задам. Хорошо. Так. Показать на за 7 секунд, на тебя наступил динозавр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да на что раз это динозавр наступает? Когда наступает динозавр, то есть человек. А ты вообще труп, труп моментально. А труп не смеется. Я не смеялась. Ладно, хорошо. Так. Где ты? Изобразим оба со своей татуировки. Раз. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. <связывается> Я сделал. Хорошо, Соградим. давай. Назвать 10 героев из мультфильма. Раз. Э -э Шре... два, Стоп, они... это, это невозможно. Десять -семь героев. За 7 секунд. Ты можешь за секунду в два сразу сказать. Раз. Э -э Шре, карлик, шпиона, косапога. Папа, сам назови сейчас. Ну хорошо. Раз. Баба. Да. Три. Шрек, четыре. Э, пять, пять. Семь. Схем. Сколько я сказал, да? <свист> Напиши. <не> Ёлки-палки. <свист> я бы сказал. Колобок, этот, блин, а, -а, -а, -а где? А -а, Незнайка. Это уже 20 секунд, Так что. Ну ладно, хорошо. Ты нереальные задания даешь? Хорошо. Сейчас я. Ты нереальные задания говорить. Даю, ребят, реальные или нереальные. Напишите в комментариях. Да. А? Назови пять слов обупую. Раз. На Ю. Э, Юля. 5, э, 5, э, Юрма. Юка. Всем. Юсик. Всем. Смотри, Юла, Юра, э, Юрма, Юнга. Четыре уже. Ну. Я тоже четыре назвал. Сама, ты сама, это нереально. Не, ну хорошо, считай. Замок раз Юрма два, Юнга Юра Юрий <сих> Юля шесть, шесть, семь А ты пять а, сказал да. А сколько а, Так я их больше назвал Не Да не считала ты... Я думал что десять назвать <сих> Ну ладно хорошо Покажи за 7 секунд как бреется папа Раз два три четыре <сих> пять <сих> шесть семь да ему ну, Давай. А, Разговаривай на жаргоне, как говорят, самые крутые. Раз, Эй, ты, ты уже, два, уже вообще офигел? Четыре. Я не пять, знаю. Шесть, а Все. Я не знаю. Так, ну не справилась. Ну давай ты. Окей. Доставь одну без и съешь ее. Раз. Два. Три Четыре. Мне повезло Шоколадный Шоколадный вкус. Как делает осл? Ползает тюлень и как кипятится чай. Ас. Асли. Тюлень. Труды. Ну, практически ладно, справились, справились, ребят? Итак, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий Подписаться на наш канал обязательно И если это видео наберет 20 тысяч лайков, тогда мы выпустим очень крутейшее видео Ребят, давайте, помогите нам набрать лайки Если вам действительно это видео понравилось, вы, конечно, поставите Если нет, ставьте на не лайки лайк. Значит, а, мы не заслуживаем да. на хорошую видео, на хорошую репутацию. Ставьте нас вообще вот так. То, что вы нас не любите. А те, которые нас любят, конечно, поставят нам лайк, потому что мы любим их. И мы любим вас. Вот именно ты ты поставь. Именно ты Да, давай.